Я понимал, как люблю тебя, но ничего нету. Не будет никогда. твое звучание вовсе не входит в плане. Никогда. Если бы бы хорошо, я бы тебе сказал. А если не хорошо, то бы тебе бы говорил. А то нету ничего. Молчание, близок, согласие. Все мы а, говорим, да. так вот, ничего. Нету, ни что, столь и поколь. Нету, ничего, твоей красоты. Или что молчит в небе с веслом. Мама говорит, везет меня в путь туда. Нету моей красоты и учили.